дорогие друзья в эфире программа хроники нашего Террариума и как всегда у нас в гостях Лана Паршина. Здравствуйте, Лана. Здравствуйте. Я вижу у вас такая красивая футболка, написано love, любовь. Ну, тема на сегодня... <соединяя> <Да. соединя> О, ага, значит, Извиняюсь. love in the arms. Значит, это ответ, да? Любовь да. это ответ. Угу. Хорошо. Ну, будете отвечать на мои вопросы, как всегда. Мы сегодня поговорим об убийстве Зои Федоровой. В этом году как раз печальная дата. 40 лет будет со дня убийства в декабре. И до сих пор, уже прошло 40 лет, до сих пор мы так точно и не знаем, кто убил, кто заказал и так далее. И я знаю, что в этой темой плотно занимаетесь. И вы знакомы с внуком Зои Федоровой которого зовут Кристофер Поуи, и там была какая-то с ним, в общем, не очень такая приятная история. Расскажите вообще, почему вас заинтересовала эта тема? Вы у нас всегда по теме «Права инкостальна» проходите, и вдруг Зоя Федорова. Как вас туда занесло? Ну, вообще-то я прохожу по многим темам, касающимся исторических висяков. Очень уж мне нравится копаться во всех этих расследованиях и костях и пытаться найти правду. Как правило, как я повторюсь, у каждой истории есть свой мотив. Почему я взялась именно за эту историю? Мне было интересно все-таки, что произошло с Зоей Федоровой, для того, чтобы мы могли закрыть этот вопрос для всей ее семьи, для тех, кто остался в живых. Потому что Крис, при ее внук, при упоминании этого убийства и при обсуждении этой темы превращался в маленького испуганного пятилетнего мальчика. И этот 42-летний на тот момент брутальный мужчина, вот, он, конечно, не смог, скажем так, перенести эту детскую травму в взрослую жизнь, из-за чего у него были проблемы, в том числе и с личной жизнью, и он был женат, развелся, и у него были проблемы с доверием именно к женщинам, потому что... Бабушка, вот этот источник любви, была жестоко убита, а мама после этого слетела с катушек и начала пить. И вот он очень хотел узнать все-таки, кто украл его жизнь. И было бы все по-другому, если бы в тот роковой день Зоя Федорова смогла улететь к своей дочери и к любимому внуку, обожаемому ей внуку, уже навсегда». А как вы думаете, вот есть такая распространенная довольно версия, что это все-таки дело рук спецслужб, в частности КГБ, и говорят о том, что она явно знала убийцу, потому что она спокойно открыла и сидела к нему спиной. И, насколько я знаю, в этот момент она вообще разговаривала по телефону, то есть она не боялась повернуться спиной, то есть доверяла этому человеку, это не был какой-то посторонний. Как вы думаете, имеет... Право на существование именно такая версия спецслужб. Мы рассматривали в, в рамках программы Пусть говорят, масштабного расследования 2018 года э, все версии. И, к сожалению, как раз э, некоторые, так называемые эксперты, особенно мне понравилось некоторые журналисты, решили, что дело э, рук, что это дело рук КГБ, что дело засекречено, и что дело значит, никогда мы не увидим, оно еще долго будет под грифом секретности. Все это оказалось неправдой. Начнем с того, что я описала на своем канале в Яндекс Яндекс.Дзене, что происходило, как я вообще ввязалась, вляпалась в очередную такую историю, которая чуть было не стоила мне жизни. Дело в том, что когда мы с Крисом наконец-то прилетели в Москву, и он получил на три года визу, Благодаря французскому посольству, потому что это происходило вся эта ситуация, как раз на фоне обострения российско-американских отношений и высылки 60 дипломатов из Америки. Поэтому нашим единственным шансом на то, что Крис сможет приехать в Москву, был как раз, было как раз французское посольство. Спасибо им большое, человеческое спасибо, потому что я и ранее обращалась к ним за помощью, и там работают очень хорошие люди. Прежде всего, человеческий фактор решает все. Когда мы приехали первыми, кто открыл свои архивы и показал дело, и по-человечески встретил Криса, это были представители архива ФСБ на Лубянке, которые показали Крису дела его бабушки 1927 года, когда она первый раз по дурости, по глупости попала с девчонкой, которая искала легкой жизни и любила танцевать фокстрот. Вы понимаете, что актрисы, ну, они не задумываются о том, что они могут быть источником информации. Понятное дело, что и офицеры, и генералы, они мужчины, и они, конечно, могут в погоне, скажем так, за красивой девушкой, может быть, иногда ляпнуть один или два секрета, которые не стоило бы говорить. Не зря же ведь э, есть такое понятие в том же КГБ «медовая ловушка», да? которая mm -hmm. широко использовалась различными спецслужбами. И вот мы посмотрели вот это дело 1927 года, чтобы понять, завербовали ли Зою Федорову или нет. Э, я имею в виду после того, как ее отпустил Генрих Егоды, Это дело небольшое. Э, в общем-то там поняли сразу, что дурочка просто вот, ну, искала легкой жизни. И второе дело, которое мы уже смотрели, мы смотрели это дело 1946 года, когда ее арестовали, когда Вики было 9 месяцев. Там тоже на, получалось то, что она наступила на те, на те же грабли, по сути. То есть влюбилась в американского военного аташе Бравого, который обещал ей головокружительную карьеру в Голливуде что он женится на ней, и будут они жить долго и счастливо, в достатке и любви. Что, конечно, не получилось по факту. Тем не менее, все-таки у мамы Криса уникальная судьба, и бабушка его была, несмотря на все эти женские слабости, женщиной поистине уникальной с железным и твердым характером, который только закалился в тюрьме. Вот это дело 1946 года мы рассматривали с точки зрения мотива. Могло ли ее прошлое каким-либо образом э, дать толчок к тому, что произошло в 1981 году? Почему? Потому что именно тогда, будучи в тюрьме, она познакомилась с Лидией Руслановой, которая, как мы знаем, сидела за большей части контрабанду. Ведь она очень любила антиквариат. Она дошла вместе со своим мужем Крюковым, генералом, до Берлина, где она пела песни. Ну и, естественно, она покупала антиквариат, в том числе из послевоенного Берлина и вывозила. И мародерство или такие нелегальные способы зарабатывания денег отнюдь не поощрялись советским правительством. И Каким-то образом магическим, да, если мы посмотрим на детали убийства Зои Федоровой, то мы обнаружим очень много таких маленьких нюансов, которые показывают, что Зоя Федорова тоже а, в какой-то мере вдруг после тюрьмы заинтересовалась коллекционированием и, возможно, занималась контрабандой или там перевозкой ценных вещей. И а, даже когда она приезжала в ту же Америку, да, она привозила, как рассказывал Мережка, сценарист Мирешка, а, шубы, она покупала там шубы с Ёшкин стрит да, какие-то там привозила и так далее. Знаете, что меня смутило в этом деле об убийстве, которое... Почему-то... Та деталь, которую почему-то не заметил следователь, который рассказывал Кривошейн. То, что они уже после того, как были сделаны все следственные действия и следственный эксперимент, зашли в квартиру и обнаружили... Я не знаю, как они так квартиру проверяли, но обнаружили вот эти вот бирки из полудрагоценных изделий ювелирных, бижутерий, да? На которых не было... Эти драгоценности, то есть они исчезли. Но почему-то они обнаружили 3000 рублей в сумке. Вопрос в одной из сумок. Вопрос, а зачем Зое Федоровой были нужны вот эти полудрагоценные вещи, купленные там где-нибудь, это даже не якутские бриллианты, а просто вот, знаете, полудрагоценные вещи, полудрагоценные камни. Я вам объясню. Ведь самое главное правило контрабандиста – не, не светиться. И если вы хотите провести что-то очень ценное, поставьте это прямо вот на самое видное место. Да? Для чего и нужны были бирки? Для того, чтобы вывести драгоценность за границу, надо было показать, где вы это приобрели, каким способом и так далее. И вот, вот эти бирки, ценники – Плюс чек из магазина как раз и могли служить таким провозным билетом действительно по-настоящему ценным вещам, которые представляли собой ценность для, для коллекционеров. Мы же знаем о том, что жена Щелокова, тогдашнего министра внутренних дел, очень сильно увлекалась вот этими всеми драгоценностями. Да что там говорить, та же Людмила Зыкина любила драгоценности, и многие наши советские певцы, певицы любили эти вещи. Тот же Рудольф Нуриев в отместку за свое несчастное детство любил жить в роскоши. Кстати, по поводу Нуриева, я слышал, что есть и такая версия, что он был чуть ли не заказчиком этого убийства. Что вы думаете об этом? Мы прорабатывали эту версию и мы вместе с Крисом ездили на кладбище, где похоронен Рудольф Нуриев. И в частности мы прорабатывали эту версию с точки зрения того, кто озвучил эту версию. А озвучил эту версию, на минуточку, британский историк Питер Уотсон в интервью питерской газете «Фонтанка» в 90-е годы что якобы, когда он имел доступ к делу Рудольфа Нуриева в шальные 90-е, когда можно было иметь такой доступ, он каким-то образом выкупил, украл, я не знаю, шесть страниц дела, и в частности там э, пересекалось имя э, Зои Федоровой, как человека, с которым он координировал вывоз тех или иных вещей. Давайте не забывать, кто был отцом Криса. Фредерик Пуй. Вообще, на самом деле, э, фамилия Криса произносится как Пуй. Не Пуэй, не Пауэй, а именно Пуй. Это французская фамилия. Он второе поколение французов э, из э, восточного побережья, Коннектикут. Э, и он работал летчиком, то есть он перевозил э, различные вещи. Мало того, человек был, естественно, связанный со спецслужбами, с ЦРУ в частности, он даже получил звезду героя за то, что перевозил какие-то там боеприпасы или что, или как, и вроде как случайно э, какую-то бомбочку или там какую-то там что-то он сбросил на советскую подводную лодку в водах Кубинского залива, скажем так. А, хорошо, э, э, ладно, мы на этом сейчас поставим многоточие. И продолжим в следующей нашей программе, потому что, как всегда, у вас очень много материала, мы не можем поместить в одну программу, поэтому мы сделаем еще вторую программу.